Приветствую вас, уважаемые мои скорпиончики. Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в нашей жизни по основным ее сферам, в основных сферах период с 1 февраля по 24 именно в это время венера будет двигаться по знаку зодиака водолей ну, венера водолея всегда очень легкая воздушная дружелюбная очень открытая и дает очень много возможностей экстра... для их решения в каком-то необычном экстравагантном виде как правило, это большая свобода, большая независимость, нежелание обременять себя какими-либо... Ну, в общем-то, ответственность брать на себя на такой Венере не очень-то хочется. И, как правило, отношения строятся на основе каких-либо общих интересов и дружбы. Как правило, о чем-то серьезном говорить при знакомстве на этом периоде не Приходится, но, тем не менее, может быть зато очень интересно. Ну, как минимум на начальном этапе. Для нас водолей является четвертым знаком. Вот скорпион первый, то есть раз, два, три, четыре. Четыре связано число с домом, с домом, с семьей и с родом. Учитывая, что здесь у нас будет находиться раз, два, три, четыре, пять планет в течение всего Периода, можно говорить о том, что главная активность скорпиончиков ожидает все-таки в семейной сфере. Ну и также это еще касается сферы недвижимости. Очень много здесь будет активности и очень много будет различных движений. Ну, о характере сейчас будем узнавать подробнее. С чем мы входим в этот период? Значит, первое, на что бы мне хотелось обратить внимание – Меркурий, планета связанная с коммуникациями, с передвижением, с техникой, будет находиться в ретроградном движении до 21 февраля включительно. Учитывая, что период мы рассматриваем до 24 февраля, то практически весь этот период мы будем вынуждены решать какие-то наши застарелые проблемы. Ну, Например, будут выходить снова на первый план вопросы, связанные с недвижимостью, может быть, что-то вы не успели доделать, может быть, что-то не успели купить, продать, может быть, там с каким-то родственником у вас были какие-то непонимания, то вот как раз в этом периоде будет возможность все это разрешить. И это большой плюс. Конечно, о том, чтобы что-то новое начинать, говорить рано. Как правило, ретроградный Меркурий, он всегда все возвращает назад к прошлому, поэтому не стоит делать каких-либо крупных вложений, крупных покупок. Если, конечно, вы их не планировали заранее, уже не сделали уже свой выбор ранее, тогда можно. Но любые мысли о возобновлении чего-то на этом периоде, они могут быть полезными, Но то, что вы захотите осуществить при участии каких-то ваших новых идей в этом периоде, это может быть не очень хорошая идея. Ну Иначе потом придется что-то переделывать, сдавать обратно. Ну, могут быть определенные разочарования. Теперь, что еще интересного? Практически весь период будет действовать такой аспект, как ну, с 1 по, 16, по 17 февраля аспект, как квадрат от Сатурна к Урану смотрите, вот он он Сатурн он у вас вот в доме семьи тут засел и делает квадрат, напряженный аспект к Урану Уран у вас находится в доме партнерства Сатурн он все сдерживает а Уран он наоборот дает желание свободы, разорвать какие-то узы и это может говорить о том, что у вас будет знаете, какая-то непримиримость с определенной ситуацией, которая вам уже надоела, от которой вы устали, и у вас будет огромное желание разобраться. И эта ситуация будет связана с партнерством, с домом, с семьей и с вашими партнерами. То, что накипело, оно наконец-то найдет свой выход и будет шанс решить ситуацию это может быть положительное решение, может быть отрицательное, правильно сказать, болезненное, но тем не менее, все-таки, знаете, лучше четко понимать, что происходит, То есть для скорпиона вообще важна ясность в том, что происходит, вот подвешенность в чем-то, это самое худшее для скорпиона, вот есть шанс выйти из этой подвешенности. Теперь еще спектр интересный. Он будет работать до 8 февраля. Квадрат Марс-Юпитер. Вот он Марс в зоне партнерства. Ну и Юпитер опять же в четвертом. Здесь идет, знаете, некоторая, возможно, агрессивность со стороны ваших партнеров. И такое впечатление, что вот эти люди... Партнеры ваши, это могут быть партнеры по бизнесу, а могут быть партнеры и по браку. Могут раздувать некую ситуацию, которая вот может вас очень сильно выводить из себя, и вы будете вынуждены принимать определенные решения. Вообще-то сам по себе этот аспект достаточно разрушительный, и сдержать его будет достаточно сложно. Очень хороший, кстати, аспект для тех, кто занят военной военной деятельности или военной промышленности, кто работает с металлом. Вот для вас здесь есть очень такие хорошие перспективы. Но ну, можете выйти победителем, скажем так, из любых сложных ситуаций. Теперь с 3 февраля по 16 будет работать такой интересный у вас помощник. Сейчас я его вам покажу. С 3 по 16. Как Венера в соединении с Сатурном будет находиться, вот она, идет на соединение. Смотрите, Сатурн, он сжимает немножко, а, находясь в Юпитере, он сжимает, но он сжимает с целью что-то создать новое, переродить. А Венера, как правило, она у нас связана или с денежками, четко взаимодействует, или с любовью. То есть, здесь возможно, укрепление или возобновление отношений на основе дружбы. То есть что-то, что у вас уже там когда-то немножко подугасло, есть возможность снова возродить к жизни. Также здесь у вас могут открываться какие-то серьезные перспективы, связанные с, может быть, семейным бизнесом, может быть, с получением какой-то серьезной суммы денег, связанной с наследством. ну В общем-то, аспект будет работать хорошо. Теперь по 16 февраля будет работать такой интересный аспект, как ну, давайте я наберу пока 10, как Венера и Юпитер. В принципе, этот аспект считается большой удачей. Вот Венера с Юпитером, аспект счастья. И ожидайте, что в период с 3 по 16 в вашем доме может быть праздник, может быть большая удача. И несмотря на действия негативных аспектов, этот аспект он, как правило, побеждает все. То есть он все равно оставляет вас в выигрыше. Также с 5 февраля по 19 Марс будет находиться в гармоничных аспектах с Нептуном. Вот он Марс, вот он Нептун. Нептун у вас находится в зоне детей, в зоне хобби. И в зоне любовных взаимоотношений. То здесь возможно примирение, здесь возможно очень благоприятная ситуация в плане развития взаимоотношений. Здесь возможно очень приятные события для вас. Я вот не знаю по поводу знакомств, я посмотрю чуть позже. Но любые знакомства на ретроградном Меркурии, они, как правило, знаете, несут немножечко искаженный характер в своем партнере. И здесь возможно такое, что когда Меркурий снова станет прямым, то вы можете ну, иметь к своему партнеру новому некоторые претензии и впоследствии разочароваться в нем. Что еще? 11 февраля нас ожидает Новолуния. Новолуния будет в Адалии. Поэтому, если вы хотите доделать какие-то свои там старые дела, то лучше это сделать до 11 числа. А после 11 уже хорошо начинать новое, на новой луне. Теперь, 18-19 Венера будет образовывать квадрат. Сейчас вот давайте посмотрю. 18-19 Венера будет образовывать квадрат к Марсу. Марс у вас в зоне партнерства. Это несколько напряженный аспект, который может коснуться опять же ваших партнеров, с которыми вы находитесь ну, знаете, постоянно в близком общении, постоянно в постоянном близком взаимодействии. Это конфликтные аспекты, поэтому постарайтесь 17-18 числа быть эмоционально спокойными. И стабильными во избежание неприятных ситуаций ну а сейчас мы перейдем к прогнозу на таро по основным сферам нашей жизни Итак, первое, это то, как вас будут воспринимать окружающие. Выпал крест. Ну, честно говоря, крест, как правило, говорит о том, что человек несет некий свой крестости он лишен некой свободы действий. И человек вынужден заниматься чем-то вне зависимости от того, хочет он делать это или нет. И по уточняющей карте башня это может быть очень много работы. То есть, человек занят работой, много усилий тратит на то, чтобы заработать свои денежки или, может быть, в продвижении по своей карьерной лестнице. Также есть указание обратить внимание на свое здоровье. Ситуация в доме в семье. Ну, здесь достаточно все легко. Здесь очень много разговоров, далеко не все они имеют такой, знаете, серьезный характер. Есть желание пообщаться, немножко расширить свой, свой круг общения по карте дама. Возможно, кто-то из вас захочет встретиться с кем-то, со своими подружками, увидеть, кого он давно не видел пообщаться, погулять, встретиться. И здесь еще есть указание на то, что будет много времени потратить на обсуждение будущего в своем доме, в своей семье. Будьте строить планы. По ситуации со своими партнерами, с которыми у вас уже есть взаимоотношения, на, по состоянию на здесь и сейчас, по карте Клевер, это очень хорошие позитивные перемены. Здесь есть указание на примирение или возобновление. Здесь также у вас просматривается женская карта. Вы знаете, такое впечатление, что здесь наибольшая активность, наверное, будет для мужчин, хотя и для женщин это есть указание на то, что вы, знаете, как будто бы восстанавливаете свои позиции, что вы снова набираете там обороты в своей сексуальности, в своей привлекательности, и есть шанс, что... Ситуация может пойти по вашему сценарию, так как, так как вы хотите. Теперь, по ситуации, в принципе, с карьерой и с вашими главными целями и планами. Здесь без помощи друга не обойтись. В вашу жизнь или придет человек из прошлого, который вам поможет, или же вы получите от него очень важные новости. Но здесь возможны переписки, возобновления, какого-то общения. Человек придет для того, чтобы оказать вам содействие, оказать помощь. И есть указание на то, что вы можете получить какое-то очень важное известие, которое вас порадует. И, кстати, по совету, постарайтесь не форсировать события, поскольку по карте всадник есть указание на то, что вы ждете новостей, и вы их получите. Очень долгожданные новости, связанные с финансами. Денежки, финансовые поступления могут быть. И также здесь есть указание на то, что или же эти новости поступят от вашей прямой деятельности, или же вы получите долгожданные деньги от до вашего партнера, с которым у вас есть определенные договоренности и определенные связи. Также это указание на то, что к вам может вернуться то, что вы считали давно потерянным. Ну или кто-то, кого вы считали давно потерянным. Ну что ж, подписывайтесь на меня, лайкайте, комментируйте. И до встречи в следующем периоде.